Всем привет! В эфире канал Стройгарант Анапа. И у нас сегодня, можно сказать, праздничный выпуск. А мы сдаем дом площади 130 квадратных метров. Дом, безусловно, для большой семьи. Дом удобный, дом комфортный. И мы, конечно же, очень рады, что его приобрели. И поэтому сегодня готовы подарить вот это прекрасное растение, которое и зимой, и летом одним цветом. Да, Но это не елка. Это не елка. Это другой вид. А, называется он очень сложно. берескеткет Бересклет, бересклет называется. Вот сложное название, да, так просто его не запомнишь. Ну что ж, а пойдемте поздравим Олега с этим днем заселения в новый дом в поселке Жемчужная. Это <музыка> Да, дорогие друзья, мы с Татьяной идем поздравлять. Надеюсь, что нас ждут. Так, Олег, здравствуйте! Здравствуйте! А, Рада вас видеть наконец-то в наших краях. Как у вас настроение? Отличное, отличное настроение. Наконец-то построили дом сыну моему, ну и мне, соответственно, и бабушке. Все здорово, все классно Ну, мы не с пустыми руками, смотрите, у нас есть такой цветочек, который зимой и летом, скажем так, одни цвета На самом деле, да, он и зимой и летом такой Это я вашей маме вручу Вот, пожалуйста, держите, да, надо на участке его обязательно будет посадить И, конечно же, еще подарки строй гаранта стройгаранта Подарки. Вот такой Спасибо. Как раз по сертификаты два Отлично да, И на посещение. сладкий подарочек Спасибо Спасибо, Спасибо большое Внук будет очень рад. Да, сладкому подарку, нет, сладкому я буду рад, он в СПА пойдет. Обязательно, там посещение на два человека, так что вместе можете сходить. Пройдемте в дом, наверное, посмотрим, там расположим подарочки, после вас, да, вы хозяева. Олег, давайте посмотрим на отделку, вот именно плитка, как она устраивает вас. Плитка супер, потому что мы сами выбирали эту плитку, нам Татьяна очень посоветовала магазин, где мы ее выбирали. О, Дубай это называется. Да. Цвет очень приятный, хочу отметить. Очень да. приятный. Да, конечно. Здесь а? вот джакузи будет а, для ребенка в первую очередь, чтобы он купался. А касаемо выполненных работ, а вот есть. Вот какие-то... здесь вопросов вообще никаких нет. То есть все здесь все здорово, да? Здесь все здорово, здесь все устраивает. Ну, надо дальше дома смотреть, конечно. Самое большое ну, помещение в доме. Здесь будет ребенок жить, спать, заниматься, все, все полностью. Ну, давайте посмотрим отделку. Обои, обои все хорошо, да, все здорово, все именно, именно то, что и заказывали. Я вижу, что здесь все сделано очень профессионально, на самом деле, никаких, никаких каких-то проблем я не вижу, все стыки, все откосы, все классно, все здорово. Все станем на лестницу, заодно и проверим ее надежность. А, ну что ж. Олег, свет вот, горит. Свет горит, да, проходной выключатель. Но смотрите, я как вам ширина лестницы вообще? Мне Отлично. Кажется, мне удобно. Отлично, не скрипит ничего, все здорово, все классно, цвет классный и качество хорошее. Тем более мы такой бригадой идем а, на приемку дома. Да. Почему именно такое световое решение? Почему она не темная и не в других тонах выбрана? И в этом виновата Татьяна? Татьяна, пойдемте к нам. Отчасти, отчасти. Она виновата, конечно. Ну и светлые тона то, конечно, лучше, чем темные. Мы же не во мраке будем жить. Вот по секрету сейчас всю правду, пока Олег нас слышит, насколько тяжело было работать вот э, с данным клиентом? Нет, отлично. Я люблю, когда клиенты, в принципе, знают, что надо. Изначально. Какая плитка, какие обои. Ну и понятно, что по мы выбирали светленькое все. Ну, быстро были приняты решения. Или Максимально, все кстати, быстро Получается. это на самом деле, да, полчаса и Серьезно? все готово. Так э... Без дом за полчаса. Олег, так вы просто находка для для дизайнера, для да. человека, кто с вами работает. Нам был предложен очень хороший качественный материал отделочный. И плюс ко всему вот Татьяна которая где-то в какой-то степени э, на, на, на, нас от чего-то э, отодвинула, как говорится, в наших решениях, а, сказав. И мы увидели, что вот на сегодняшний день мы с ней полностью согласны на 100%. Смотрите, с учетом того, что дом э, сдавался и делался в, в осенне-зимнее практически время, очень все было... Классно и мобильно все сделано. В частности, вот Хусейн, прораб, он э, держался на контроле. Ни разу не возникло конфликтной ситуации. Важно, Ни разу. Да. Ребята молодцы, которые работали на отделке, тоже прям тумнички. Ну, все двери в доме за за один день поставим все двери все все все, все за один день сделано а еще две спальные комнаты как и функционал пройдемте посмотрим чтобы там находиться чтобы их тоже проверили ну и какие планы у вас на вот эти вот два помещения либо эта спальня либо та спальня будет предоставлена маме моей она будет здесь жить как она будет ее вставлять это абсолютно ее решение будет Хорошо, ну а третья комната, в чем ее будет предназначить? Гости. Гостевая. Конечно, конечно, гости приезжать, которые будут сюда. Мы же из Сибири, там у нас много еще рос. А откуда вы, кстати? Сомска. Омска. В Омск. да, там, там сейчас снег, зимой там снег, а у нас зеленая травка. Да. Правильно. Ну, Спасибо. вы счастливы, что все свершилось, дом построен? Счастлив был, когда я заключил сделку. Вот тогда я был счастлив. А то, что дом сделает нормально, я видел здесь он стоит их там 300 домов уже уже люди живут уже давно. Да? Достаточно, я уверен был, что все нормально будет. Ключи только у нас. Да, у вас. И Никого? у вашего отца. Еще. Ну да, я да. знаю. Ну я имею в виду, что так не это у работников. электрическая. ага. -а -а -а. ну, а -а -а -а. Так, хочу сказать, хочу сказать сейчас очень важный момент, это акт приема. Акт приема, то, что все хорошо, все в порядке, значит претензий нет, дом принят. И вот эта роспись означает, что все идеально, все замечательно. Олег, еще раз поздравляем, огромнейшее спасибо, что с нами. Кустань, тебе спасибо, что построили такой прекрасный дом, наше поздравление. И Гранд-Анапу» да, рада вас видеть. Приглашайте нас на новую кухню, когда вы строите. А вы придете? Да. А, это напрашивается Татьяна на новоселье. Все, все, понятно. Видите, я приехала. Я даже приехала вас поздравить. Всегда будут какие-то вопросы. Обращайтесь. Хорошо. Мы свидаем Спасибо за дом. Прекрасный домик, хочу отметить, что Олег его построил в большинстве своем специально для сына, потому что сын у него особенно со своими особенностями. И именно поэтому здесь предусмотрен а, такой вот пандус, предусмотрен специальный подъем. Ну что, дорогие друзья, вновь хочу отметить, что компания «Стройгарантанапа» делает все по вашим желаниям, по вашим требованиям, и мы имеем такую возможность. Пишите нам комментарии, подписывайтесь на наш канал, потому что у нас много интересного, много домов, различные цены, которые вас устроят. Мы работаем со всеми видами сертификатов, так что есть что выбрать, есть на что посмотреть. До новых встреч, пока! Слышишь, что У нас появился режиссер, говорит, давай, иди. Можно, да, Татьяна? Так, а, дорогие друзья, отдельное спасибо. Хочу сказать сейчас Татьяне, она находится вот за этим углом и управляет нашей съемки Тань, помаши всем рукой. Да, без Татьяны не совершился бы ни один сюжет. А, это «Стройгарант Анапа», друзья, подписывайтесь, подключайтесь, смотрите наши программы в эфире «Татьяна и Константин».